И снова всем welcome! Это снова я, ДНГП. Давненько я не записывал новых видео. Все потому, что восстанавливался после ДТП. Более-менее восстановился. Вот сегодня более-менее хорошая погода. Пришел в парк поснимать видос. Ну, вообще рассказать, что произошло. Немного расскажу про работу страховой, больницы, ГАИ и всех служб. И сколько вообще все это стоило. Как происходит весь процесс. Ну, начнем с того, что... Сначала меня выписали, я был в больнице примерно полтора месяца. После выписки, естественно, нужно было получить справку о том, что я могу начать работать. Без этого я не могу никак вообще ничего делать, ни работать, ни какие-либо действия производить. Но, опять же, сразу я не мог работать на 100%, а только по удаленке, это 50%. Соответственно, и зарплата выплачивалась только 50%. Получая эту справку, нужно заплатить 5500 иен в больницу, справки все платные. Я получил эту справку, после этого предоставил ее в компанию. Компания, конечно, возмещает эти расходы. Так как у меня во время ДТП было в рабочее время, то данное ДТП квалифицировалось как несчастный случай на работе. И к этому случаю у них протокол такой, что... Возмещение идет за счет государства, за счет страховой компании работодателя, плюс еще страховая компания виновника ДТП выплачивает часть страховой, компенсацию страховую. То есть за те нерабочие полтора месяца, которые я отсутствовал на работе, 60% выплачивается ОСАГО, страховая компания именно ОСАГО. 20% от работодателя, и еще 40-40 процентов -40 от страховой компании виновника ДТП. Ну, там зависит от того, кто виноват. Они считают это все по этим по, по формулам. Там у них специальные формулы э, есть, и э, в зависимости от того, где кто находился во время ДТП, кто как куда поехал и какие действия совершил. Э, меняется э, вот эта. Виновность, Виновность там в процентном соотношении. К примеру, по умолчанию, по умолчанию если байк находится сзади, сзади у машины, а машина, например, впереди ей, то машина уже виновата на 80%, если она совершает какой-либо маневр и сбивает мотоцикл. Если машина при этом не включила, к примеру, поворотник, то это еще 20% плюсом к вине машины, и машина, получается, уже вообще на 100% будет виновата. Что и было в моем случае. То есть, как потом произошло? Сначала ДТП произошло, полиция сделала опрос виновника ДТП, сняла с него показания. После того, как они сняли с него показания, они хотели также у меня взять какие-либо показания, но так как я был не в состоянии их дать, я сказал, я попозже подъеду после выписки и дам показания. Соответственно, когда меня выписали, я приехал в ГАИ, дал все, все показания, сказал, что произошло, где я находился, что было вокруг, какие объекты, какие машины, люди, еще что-то. То есть... Сама суть ДТП, то, что человек, который управлял такси, он не убедился в безопасности своего маневра. Когда ему помахал человек, пассажир, тот, кто хотел сесть на такси с обочины, он сразу же повернул к нему. И не убедился в безопасности, следовательно, сбил меня. там, Так как у нас было небольшое расстояние, примерно 2-3 метра между друг другом, он... При совершении маневра сразу же начал тормозить и встал практически как вкопанный передо мной, а там уже ни времени, ни, с, э, ни возможности увернуть от него не было. Там либо в забор, э, ехать, который с левой стороны там вдоль бордюра идет забор, либо в машину. Тут как бы одно из двух вариантов Но в забор там бы были повреждения намного бы серьезнее. И можно было вообще это самое э, сказать, как сказать, ну не выжить. В, этом, в этой ситуации. В машину это все-таки было по получше вариант. Но в любом случае, так как он ехал и свернул перед передо мной, прям перед скутером, там ничего уже не успеешь сделать. И даже какие бы не были у тебя тормоза, в правую сторону ты свернуть не сможешь, потому что там все равно еще остается часть машины, задняя часть. Так как я ехал примерно в заднее левое крыло ему то есть когда он заворачивал там в заднее левое крыло получилось да, пришелся потом э, на, от удара скутер упал в сторону и это проскользил немного э, все бы было ничего если бы дорога была хорошего качества но дорога была хренового качества там очень старый асфальт и из-за того что асфальт уже крошиться начал камни стали оттуда ну, вылетать вот эти из асфальта и я въехал в это в эти, ну, как бы, ногой, прям получилось, в эту в яму влетел. И у меня нога не проскользила, а она там застряла, в этом в яме. Из-за этого проишелся очень сильный ну, удар, ну, как бы удар, плюс еще вес мотоцикла и мой вес на эту ногу, и она сломалась. Получилось так. Потом, после удара, естественно, скользячка небольшая. Но опять же, скользячка там была такая серьезная, прям. Я вам покажу потом, может, фотографию там в, прикреплю. У меня на левом плече, которое как раз и проскользило, там две такие большие, два больших пореза от камней. Именно вот эти, как щебенка, там практически не асфальт был, а щебень получилась. И щебень, это нехило так порезало мне куртку, тоже ботинок там. То есть теперь расскажу про то как работа страховая страховая компания у нас у обоих была сага плюс еще у виновника дтп была дополнительная страховая компания эта страховая компания со мной связалась они приехали в больницу и сказали что да все мы как бы готовы все это компенсировать вы просто предоставляете необходимые документы все это мы обрабатываем и компенсируем что они именно компенсируют полностью повреждение всех вещей, то есть я сфотографировал все вещи, которые у меня повредились при аварии, допустим, даже если у вас были какие-то часы, там, ноутбук или еще что-то, то что при падении упало, повредилось, вы это все отправляете им и они, следовательно, смотрят да, на повреждение, на то, как это могло произойти или не могло произойти и компенсируют стопроцентную стоимость этого всего. Но, опять же, Процентная стоимость зависит от виновности ДТП этого человека, кто совершил это ДТП. Если они докажут, что он совершил ДТП на и на 80% или на 90%, то они возместят только 90%, а 10% вы сами будете возмещать. Вот так. То же самое со скутером. Скутер нужно привести в специальную мастерскую. Ну, как специальную? В любую мастерскую, которая делает обслуживание скутеров или мотоциклов. У меня вот недалеко от дома есть Сузуки, там, где я всегда обслуживаю свой скутер. И этот, как сказать, этот центр, он делает дефектовку, полностью разбирает этот мопед, скутер, смотрит, какие детали повредились, заказывает эти детали с завода, ну, как сказать, доказывать. Сначала делает э, запрос на завод, сколько это все стоит, сколько стоит работы, чтобы это все поменять, а потом уже приносит эти, э, вот эти бумаги к э, компанию в страховую. Либо вызывает страховую компанию и вас в, э, непосредственно в этот сервис. Вы приезжаете, они вам предъявляют, сколько это все будет стоить. После того, как страховая компания оплачивает данные работы, данные детали, они уже эти детали меняют. Они не собирают старые детали, они полностью только из новых собирают. Потому что смысла нет из старых собирать, с скутер будет ну, неисправно работать. Только из новых. Б.ушные какие-то контрактные двигатели, там никто не будет ничего заказывать, только на новую менять. Соответственно, если двигатель был тоже поврежден, то и двигатель тоже меняют. Далее, что касается вот вообще самого процесса, ну, возмещения. то есть, когда я э, выписался, я работал, ну, вот, 50%, вот 50% мне оплачивает моя компания, а остальные 50% должны оплачивать, ну, возмещать страховая компания, которая виновника ДТП. Вот, страховая компания виновника ДТП, она э, возмещает вообще все расходы, Не, ну, даже те, которые... Косвенные. К примеру, мне вот надо было ездить на реабилитацию, ездить я мог сначала только на такси, потому что на костылях было передвигаться очень сложно и я не мог далеко ходить, особенно у нас там горка перед домом, на нее забираться было очень сложно, поэтому я ездил только на такси два раза в неделю на такси, в больницу на реабилитации и обратно вот эти деньги они тоже возмещают потом, когда мне доктор сказал, что вот все, уже можно переходить на одну палочку, не обязательно использовать эти костыли я пошел в магазин, соответственно купил палочку, эти деньги тоже страховая компания возмещает именно вот покупку вот этого оборудования для восстановления также если в процессе к примеру, в процессе э, вашего реабилитации, у вас какие-либо проблемы возникнут, ну, осложнения, вот, к примеру, вы опять там должны будете ложиться в больницу на какие-то либо процедуры или еще что-то, это все тоже полностью оплачивается страховой компанией. Они, эта страховая компания работает непосредственно с государственной страховой компанией, она называется РОСАЙ, сокращенно... И вот эта страховая компания, она возмещает полностью все, все расходы в больнице, то, что там происходит. Далее, что касается больницы самой. Когда вы ложитесь в больницу, они, естественно, с вас спрашивают депозит. Если вы вдруг что-то сломаете или что-то там, например, ну, унесете с собой, они из вас вычтут из депозита. Депозит обычно 100 тысяч йен, но... У меня не было таких денег, я попросил поменьше, потому что я особо не пользовался ничем там. И мне сказали, что можно 50, я 50 заплатил. Сначала, после этого они возмещают эти деньги, возвращают полностью, когда вы выписываетесь, если все нормально. Плюс, добавок к этому, они еще и выдают вам в аренду бесплатно, можно сказать, эти костыли, пока вы там восстанавливаетесь. Теперь... Что касается самой вообще вот этой страховой компании, то есть с ними я встречался всего один раз, они потом еще во время того, когда вы выписываетесь, они просят, чтобы вы предоставили все фотографии ваших поврежденных вещей, вашего скутера, там что еще у вас было, если какие-либо расходы, чтобы все чеки, все это тоже показали. Расходы, естественно, ну, вы высчитываете сами сначала, если у вас вещи, к примеру, вот вы повредили куртку, у вас на куртке там пореза, да, но внутри вот этот материал, он, к примеру, с, ну, весь уже как бы сплющился из-за удара, и он не восстанавливается. Этот материал, да, этот материал только заменить можно, но отдельно эти элементы не продаются, они только с курткой идут вместе. Соответственно, ничего не остается делать, только, кроме как купить новую куртку. Следовательно, также и со шлемом. Если шлем один раз уже ударился, этот там внутри пенопласт он смялся, вы не сможете уже отдельно этот пенопласт заменить внутри этого шлема, потому что это не, не раздельные конструкции, он не разбирается до такой степени. Соответственно, уже шлем все подлежит замене. И вот эти все вещи вы делаете список того, что на вас было одето, что повредилось, какие-то фотографии прикладываете, то, что вот после удара, после столкновения, что было повреждено и прикладывайте ссылочки, либо чеки, э, ну, ссылочки на магазины, где вы это покупали, либо чеки, и все это в страховой компании отсылайте, они уже это все дело возмещают вам полностью. Теперь, э, что касается, ну, вообще виновника ДТП, если его вина будет доказана, ну, в процессе вот э, следствия там, то, что он не убедился в безопасности маневра, и он совершил ДТП, которое повлекло какие-то, ну, типа, например, человеческие жертвы, либо тяжелые повреждения. Вот В моем случае тяжелые повреждения. Это очень, как сказать, серьезное ДТП, когда даже, несмотря на то, что удар был не сильный, но впоследствии удара человек получил серьезные повреждения, которые нужно восстанавливать месяцами. У меня, к примеру, доктор сказал, что от 6 до 8 месяцев, к примеру, восстановление будет занимать, то в этом случае квалифицируется ему, ну, там, я не помню, как это по-японски называется, в общем, смысл такой, что э, там правах в правах идет 6 баллов, 6 баллов прав в правах идут, и когда вы приходите в ГАИ, вам дают на, э, ну, как бы, вам говорят, что вот, например, этот человек, он как бы виновен, да, и что бы вы хотели, это, вы, вы бы хотели сами выбрать ему наказание там, и, либо же вы хотели оставить это дело на, э, вы, на рассмотрение уже в ГАИ самом. Э, что имеется в виду? Там, по данному ДТП э, вы можете выбрать два, э, два варианта. Первый вариант – это отнять 6 баллов из прав у него, у виновника дтп тем самым данные права нужно будет ну, отдать в гаи эти эти права уже будут как бы у них лежать ему нужно будет прийти пройти там небольшой этот самый курс тест тест и как бы получить их вновь ну как бы забрать их оттуда вот тем самым в этом случае у него также забирается лицензия такси но она возвращается, если право возвращается, и лицензия также возвращается. Второй вариант – это вообще забрать права на совсем. И в этом случае ему придется заново идти учиться и заново сдавать на права, заново получать лицензию таксиста. И еще не факт, что после такого ДТП он сможет как бы, получить эту лицензию таксиста, так как это серьезные нарушения правил дорожного движения, после которого могут даже и не выдать эту лицензию. Вот, тем самым, как бы, они спрашивают, что вы хотите выбрать. Ну, я оставил на усмотрение ГАИ, потому что я не силен в этих юридических вещах, тонких, тонкостях, так же, как и э, моральный вред. Возмещение морального вреда – это очень тоже сложная процедура, там нужно очень высчитывать очень много, поэтому я попросил юриста помочь мне в этом деле, потому что я сам не, не вообще не шарил что там нужно, и это нужно серьезно вникать и работать с этим, и постоянно это все дело мониторить, и новые, новые законы там, что нужно, какие-либо вещи. Также юрист хорошо мне подсказал, что я могу как бы у страховой компании на первое время занять кое-какие деньги на то, чтобы оплатить за квартиру, потому что я не работал первый месяц, а процедура возмещения и возврата этих денежных средств занимает какое-то время, то в страховой компании можно взять такую штуку, как Карибарайкин, называется. Это, к примеру, там можно, ну, где-то 200 тысяч йен, около того. Можно занять на то, чтобы оплатить за квартиру, там, за какие-либо там расходы, еще что-то, потому что э, в данном случае вы не работаете, вы не получаете вообще никаких денег, чтобы оплатить за квартиру. И если у вас на счету ничего нет, даже если что-то и есть, но неважно, то в любом случае вы можете занять эти деньги, потом, когда будет расчет уже полностью весь происходить, там и моральный вред, и возмещение, все-все-все, вот эти деньги, 200 тысяч, они просто вычтут, вычтут из этой суммы и все тут как бы никаких проблем нет. Также юрист, он берет обычно какой-то процент от, от общей суммы возмещения, поэтому ему выгоднее, чтобы вам выплатили как можно больше, и, и он за это будет как бы бороться до конца. Поэтому юристы в этом плане очень выгодно нанимать, потому что вы изначально ничего ему не платите, ну, то есть там никаких... Ну, только договор заключается, то, что по, по окончанию... Из общей суммы вы ему заплатите там, ну, примеру, обычно там от 10 до где-то 20%, где-то до 30 может быть доходить, около того. И поэтому для них это тоже очень важно, сколько вы получите компенсации. Так вот. А так вообще в целом, ну, что можно сказать про саму систему? Да, она как бы очень такая лояльные к пострадавшим, но я не знаю, как насчет потерпевшего, но и опять же, все рекомендуют, и на работе мне говорили, и сам юрист мне говорил, что никогда не связывайтесь напрямую с виновником ДТП, никогда не пытайтесь с ними договариваться напрямую, потому что если вы с ними договоритесь напрямую и подпишете какую-либо бумагу, что вы претензий никаких не имеете, то после этого вы вообще ничего не получите. Может даже дойти до того, что и за свой счет придется вам чинить. Вот, такая вот дел... такие дела. Если у вас остались какие-либо вопросы, я думаю, я все рассказал. Ну, возможно, какие-то мелочи, еще что-то там осталось. Там можно что-нибудь добавить. Поэтому, если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании где я буду публиковать все изменения и новости, то, что касается канала. Ну все, с вами был Дэн, до новых встреч, увидимся!